Всем привет, дорогие друзья и птички меня зовут Олег, со мной Лука, и я вечно забываю, как тебя зовут. Киви, Киви. Да, мы с Киви, мы... Ёлки-палки. Альмир, это ты? Альмир, это ты? Привет, железный человек. вроде лицо похоже. Короче, я тебе должен хочу передать, вот, Дарю. Что за костюм? Э, погоди, Альмир, это ты? ты же, у тебя там на память проблема. Это же я, Олег. Ты что, забыл меня? Да, ты, мы поехали... Ой! Я могу летать. Прикольно. Мы поехали на курорт. Ты с нами не поехал. Ты нам купил билеты, но с нами не поехал на курорт. Что произошло? Ты бы видел, что здесь было. Что здесь что может быть? Какие-то летающие окамененные штуки! Это еще кто такие? Что с городом случилось? Тут какие-то Хаги иси миссии или Хаги Виси, или Хаги муги. Короче, если кратко, ну, колоти! Ты-то ты ты еще кто? Ой, а это кто? А это Ай. кто? Больно. Эй, ты, ты как дура какая-то да, крашеная, да, да. я не знаю как я это сделала, но у меня от рук появились какие-то штуки, это очень интересно И И, знаешь, меня, ну, У меня, меня тут просто интересно. совсем немного дел, у меня плащ со мной разговаривает я... А что делать, когда плач со мной разговаривает? Ты курица крашеная Кто в меня с стреляет? Ну это она! Что это это какая-то э, халдунья, я не знаю кто ты такая? У тебя вообще язык есть? Ты можешь, можешь разговаривать начнешь? Да может а может начну, а может, не начну. Че а, вспышка? Я, Ёлки. Вспышку. Мне нужно спуститься вниз. проверить, как там ребята. Ребята, вы где? Да я не знаю. А а ну какой стой, огромный, я, наверное... Надо какой-то огромный взять? Надо мной какой-то огромный. Я не знаю, кто это. Ай, я ничего не вижу. Я алая ведьма. Алая ведьма? Впервые слышу такой. А -а -а. Выходим из дома, а мои глаза. Елки-палки, она какая-то сильная, но мне нравится, кстати, прикольная. Сила. У меня тоже и силы есть. Только, <связывая> он... <связывая> Только вот что за силы? Мне нужно... Как-то я создал меч Я один раз смог создать меч а, да? Создал я кратко объясняю, откуда у меня появился этот костюм Другой ты из вселенной уже покруче, Мак По-моему, из другой вселенной, насколько, если я не ошибаюсь Передал мне этот костюм, когда мы окончили вот это все И сказал, чтобы я передал это тебе Ясно Вот же ты гадюка ну, а еще тут были жуки, которые еще... Которые еще Слушай, сломали вопрос. Меня. А что произошло? Почему эти гоблины какие-то напали? Вот Там еще снизу гоблины, потом еще какая-то алая ведьма. Да. Может быть? Эй, слышишь? Ты алая, как ты да, там? Конец. Алая ведьма. Это же твой псевдоним. Как тебя на самом деле зовут? Я вам не скажу. А ты гений слушай. Зачем мне вам говорить? А зачем а ты нас зачем атакуешь? А зачем ты нас атакуешь? Да, реально, зачем ты нас атакуешь? Вот я не могу... Так, ладно, по попытаемся... Ура! Так, железный. Я попытаюсь применить... Беги! Одно из заклинаний. Ну, куда угу. он пропал? Угу. Угу, угу. Странно. Может быть, еще раз попробовать. Он даже не атакует. Ты видишь, он даже не атакует. Кто? Вот так. Я... Мы вообще-то против гоблина сражаемся. Знаешь, они не... не то что не атакуют, но они очень слабые. Но, знаешь, лучше так, чем никак. Да, они... Ай. Уже начинают понемногу наносить, конечно. Привет! <смех> ну здравствуй. Чуть-чуть говорит об опасности. <смех> Ух ты! Я их заставил в космос подъем. А мне нравится эта магия. Может быть, мы сможем чем-то помочь. Прием железный человек и человек-паук, кто только белый, вот это вот. Как тебя там? Я сейчас вот тут ванду. только кого? <смех> Кого я спрашиваю? Как, как тебя зовут? Ты, ведьмалы. Настоящее имя. Скажи, может быть, получится договориться, что ты забыла. Да хватит атаковать. Слушай, я тоже могу заклинание. Если буду фокусироваться только на тебя, то я смогу использовать свои заклинания. Но я не могу на тебя сфокусироваться, потому что ты не спишь на месте. Теперь не такой смелый, когда меня не видишь. А, э, Я тебя вижу. Да, это заклинание... У этого заклинания всегда были... Что? А теперь ты такая сильная, слабая, как, когда не можешь попасть по мне? Постой, просто давай поговорим, просто поговорим елки палки просто поговорим Смотри, я не использую Где? Нам не о чем с тобой говорить Слушай, нам не о Мы должны объединиться Ты какая-то сильная Паук мы... И подойди просто И мы поговорим Просто поговорим Просто поговорим потом мне знать, что вы меня не уничтожите Хотели бы Уничтожили, смотри вот Я подлетаю Подлетаю. Подлетай. Видишь, я подлетел. Но я не хочу драться. Пойми, вот, я лет... просто, Вот, видишь, я подлетел. Я на тебя не атакую. Вот, не атакую. Может быть, просто договоримся. Я даже не знаю, кто вы. Понятно. Понятно. Хм, паучонок решил поиграться. Слушай, кто ты такая недоведьма? Стой, замри! Ты больше не можешь двигаться, потому что мое заклинание сильнее ваших. А теперь, если ты хочешь, чтобы он остался жив, ответь мне на вопрос, зачем вы в этом городе? Мы здесь жили с самого начала, потом э, мы уехали на курорт. Я вас не знаю. Да, мы, смотри, как все было. Э, мы уехали на курорт, там мы отдыхали, сразились с каким-то челом. Встретили, встретили человека по имени Тор, то есть Бога. Э, вот. И с, и с тобой мы, потом мы приехали сюда. И тут вот такое. Вот что, ответ на вопрос, кто ты такая? Алик, слушай, я... Алла и ведьма, но это лишь всего лишь псевдоним, как тебя по-настоящему зовут? О, Господи, города, как, тебе... как тебя на самом деле зовут? Если я скажу, вы будете надо мной смеяться Слушай, не будем, не переживай Меня зовут Ванда. Ванда? Вот, смотри, а, да. меня зовут Олег. Вот ты Ванда, я Олег. Приятно познакомиться. Ай, лучше там с гоблинами помоги. Гоблины там остались еще железные? Да нет, я их уже давно прибил. Ванда, откуда у тебя такие силы? Вы знаете, вы знаете о Вы знаете волшебной книге Дарт Холд? Дарт Холд? Честно не знаю. Не Н... слушала ней. Только почему-то почему -то моя она мне 6... дает такие силы. Только почему-то мой мой плащ со мной разговаривает между прочим, очень полезный плащ. Говорит то, что он знает про него. Дарт Кол, книга грехов, вот. Вроде так Ну так. про то, что она книга грехов, это это большой обман Да, обман? А, а нет, не, не грехов, погоди Проклятых или что-то типа такого, ну Да, вот, проклятых Или не проклятых, или уродливых Вот книга уродливых, все, вспомнил, да, это книга уродливых, все Разобрал, что говорит плащ. А, это не плащ, глава. Я могу... Ай. А, я... Ну, говорю уже то, что книга уродливая. Я а что... не могу... Я не могу тебе доверять. Ты... Слушай, а -а -а, просто подарите... мозги мне, бейте, уже она. Разрушила полгорода, не может нам доверять. У меня еще и плащ, со мной продолжает разговаривать. Говорит, что это книга уродливых. Какую-то книгу уродливых она пользуется. Ой, замри. Замри, паучок. Все, хм. мне лично это уже... Так, а, пойду-ка я. Да, вернусь на базу. Советую всем вернуться это на базу. А то она использует книгу уродливых и превратит всех нас в уродов. А я не хочу, я. У меня слишком mm. я слишком красный, чтобы становиться Я что, опять же на паучках. Hmm. Интересно, она что реально она реально слепая, то что я тут летаю. Ты где? Что? Я повторюсь, не пользуйтесь, если. Yeah. Она меня мучит. Yeah. Пауков, за что пауков так не любишь? Там вода течет. Пожалуйста, скажите, что хоть когда-то на нее да. сработало моё тупое заклинание. Угу. Там вода течет. Нет, вода не течет. Не переживай, вода не течет. Ты да, где-то? Я, я не вижу тут как в водички. Да, тут... Ты слушай, паук, ты видишь, что он Нет, не вижу. Слушай, пожалуйста... А а, прияты, это Вунда, это, это, это, это. Вунда, вот, Вунда, да. Так ты же железный весь. Вот. Это не страшно. Вунда, в космос полетай там, бесполезно, сколько на Вунда, смотри. История. Так, ш ш ш ш ш ш ш ш, -ш ты на меня свою силу уродливых не используй. Я продолжу уничтожать город. Погоди, объясни, а пожалуйста, что, что, такое что такое Дархилд? Что такое Дархилд? Мой плач говорит, что это книга уродливых. Ну или я не могу понять, что плащ говорит. <смех> ну вот берет и говорит. Вы слышите моего плащ? Он вот прям, прям орет, что это книга уродливых. Да, я слышу я слышу я слышу Слушай, а можно я тебя буду Доктором Олегом называть? Просто там человек как раз из этой другой вселенной вот Ну да, не... называй меня Доктором Олег, все называй меня Доктором Олег Так, ты свои ж... брызки брызги убери от меня Вдруг это лук уродов чего уродом стану? Вообще нельзя уродами быть Все люди красивые Тут только, видим, все люди на земле красивые Ну, видимо, кроме твоей книги если прям книга называется а, Книга уродливых. Купила. Да, ты, может быть, хоть Опять немного я... о себе объяснишь ты, ведьма багряная. Я даже... по ней даже удар не проходит, ты понимаешь? Да ну бессмертная какая-то! Погоди, плащ мне теперь новые говорит. Ага. А твой Это... костюм сейчас работать не будет. Ты на, мо... ты на жел... так... железного паучка, ты на железного чипзулета чип чип не, не наливайся, а иначе в жабу приглашу. Я <свист> тебе еще ничего не сделала. Так, ведьма, снимись с меня, заклятие твое противное. Слушай, хоть ты это и делал, Поняла. Но... Но... Но... Вообще, <свист> все. Но... Я теперь на... буду взлетать буду за тобой, я хочу просто... Ä, по -по -по... Она переместилась только что. Да-да, вижу, она около меня Все, все очень сложно а, Какой-то Дархилд, который А, меня пла плащ поправил Плащ поправляет меня Дарт а, Книга Уродливых? А, проклятых Все угу. Ага Да-да-да, я понял Короче, ребята, мой плащ мне все объяснил Дархолд это книга Книга заклинаний. Там самые какие-то ужасные заклинания, которые написали какие-то дьяволы. Ди -ди -ди -ди, короче, плевать написал. Вот. И, и она их использует. И вот Вот не, не спа, нельзя использовать эту книгу. И в чем проблема этой книги? То то, что это ужасная книга. Елки-палки, там самые грязные заклинания на этом свете. Серьезно? Да, Елки-палки, мне рассказали пример там таких заклинаний, капец Слушай, Винда, Вунда или Ванда? Э, скажи, пожалуйста, как тебя зовут там? По-моему, я через твою прослушку слышу как Ванда Да, Вунда, вот Вунда Ванда Слушай, Вот Ванда у тебя Вот давай ты нам отдашь свою вот эту вот Дарт Холл там или как или Долтхолт, или Алхолт даже И... не подумаю да я практически Здесь... применила Ты на нее она... у меня нервы скоро сдадут <свес> да, она... <свес> ну привет. ну все, она меня задрала приветик а не ой не как я возле тебя оказался я не знаю пойди какая-то магия ну ладно Теперь мы с тобой... Ты где? Ванда! Просто послушай, ты почему такая агрессивная девочка, Ванда? Сейчас, если вы тронете меня? Я уничтожу его. Сначала ты с меня сними свое проклятие. Ванда. Ах да, точно, забыл. И с меня сними тоже. Убирайте свои проклятия там. У тебя нету проклятия, ты двигаешься. А, все, тихий, парень, тихий. В... Ванда! Банда не взду, не вздумай <связывая> его трогать. Ой, это не, ой, это не Так Алло, доктор Олег, ты где? <связывая> <связывая> так, люди, я вас <связывая> как-то сюда переместил. Отлетайте отсюда, как вы только можете дальше. Пока я не сниму заклять. <связывая> Вы Нет, понимаете, Это очень сложно. Винда, вы вунка, Вилка или как тебе там, ты уже, честное слово, так всех задрала со своими заклинаниями, уже больше всего города разрушила. Еще и до какого-то бедного парня докапываешься, отстань ты от него, отстань от железного чубзлета. Белый паук, Белого ты можешь быть что-то делать будешь, ты почему -то не двигаешься. Моё паучье чертьё. прям грозит об опасности. Да понятно, она вообще прострачная. Может быть вы, она... она... Может, вы... Может, вы... сильнее <связываете> меня? <связываете> <связываете> Слушай, я не знаю. Я Но вы, меня никогда... Но вы меня никогда не поймаете. Люди, предлагаю, она права, предлагаю... предлагаю вернуться на нашу базу и там все обсудить, как мы будем ловить ее. Нам нужно забрать у нее Дархолд. Согласен, вернемся на базу. А, мне еще плащ сказал, что заер нельзя уничтожить, потому что вы сами того самого Ну, ладно, спасибо хоть тебе за это, плащ, ладно, все Возвращаемся на базу